Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать тортик к Новому году. Внутри у меня начинка пряный пиквенный бисквит с апельсином и шоколадный крем. Диаметр тортика может быть абсолютно любой, начинка тоже. Для начала мне необходимо шоколадом, либо шоколадной глазурью изолировать тортик. Выравнивать я буду белковым кремом, у меня он уже готов, на 4 белка. Здесь меньше сахара в два раза, я готовлю его на водяной бане и без сиропа. Так что, кому интересно, ссылочка появится у вас на экране. И также покрою в два этапа. Дальше мне понадобится обычная вилка, и я буду начинать вести, как бы рисовать по торту, по боковой части, одновременно поворачивая поворотный столик. То есть вот так волнуется по торту. Мне понадобится вот такая бутылочка, здесь у меня была перекись водорода, но такие специализированные продаются для сухих красителей. И возьму кондурин, у меня такой голубой есть. И вот я его сюда насыплю и распылю слегка на боковую часть торта. Распыляется очень просто, то есть даже не нужен аэрограф. В чем нажатие, оттуда выдаваются частички и ложатся на, на крем. у меня будет вафельная картинка тигрица и трое тигрят сейчас по максимуму сделаю круг остальные недостающие детальки потом закрою кремом сверху картинку я обязательно буду покрывать декор гелем продается все в кондитерских магазинах это обязательно потому что картинка потрескается и не будет такого блеска то есть она как бы предотвращает от внешних воздействий картинку защищает Наклеивается на белковый крем она тоже очень просто. Я начинаю вот от центра, можно просто от края. И сразу обязательно покрываю декор гелем. Слишком долго возюкать кисточкой не нужно, потому что краска будет облазить. И вот сейчас я просто выровняю палеткой аккуратненько декор гель, чтобы не было вот этой волны. Осталось немножко задекорировать вверх. Я для этого беру белковый крем, добавляю буквально каплю черного, чтобы сделать оттенок. И малюсенькую капельку голубого поместила в кондитерский мешок. Здесь я обрезала уголок буквально 0,2-0,3 мм. Делаю такие основы направляющие. И теперь отсаживаю иголки. Вот так у меня получилось. И задекорирую подложку. Очень простым способом. И я добавлю вот таких бусинок красных. Вот что получилось в итоге. Тигрица очень красивая с тигрятами. И такое все заснеженное, снежное, белое, новогоднее. В общем, кому идея видео понравилась, была полезна. ставьте лайки, пишите комментарии. Всех с наступающим Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! Всем! Пока-пока.